Фиатные деньги мы на биржу завели. Монеты Tron мы в прошлом уроке купили. Теперь нам осталось понять, как вывести монеты с биржи. Куда можно это вывести? Значит, монеты можно вывести. Или стейблкоины, коины, криптомонеты, неважно. Можно вывести в свой кошелек. Кошелек, который поддерживает ту сеть, тот блокчейн, который вы, монету, в котором вы приобрели. В данном случае у нас блокчейн TRC20, блокчейн Трона можно перевести крипту или стейк, стейкбелкоин на другую биржу. Фактически разницы нет. Вам нужно знать просто адрес этого кошелька или адрес биржи, на который данную монету нужно перевести. Где эту, этот адрес получить? Он получается, его присылает либо пользователь, который хочет получить данные монеты, он сразу присылает номер адрес своего кошелька и указывает в какой сети этот кошелек находится. Ну, зная монету, вы уже можете догадаться, собственно, в какой сети. Или перевести на другую биржу, то же самое. Вы, Вот давайте находим, зайдем на биржу, или на другой бирже нужно получить адрес, куда данную монету можно отправить. То есть вот этот адрес перевода, он получается либо из кошелька, либо на бирже, на которую вы переводите. И вы должны его знать. То есть вы... Лучше, естественно, конечно, его скопировать, потому что набирать очень длинный адрес нереально. И если где-то вы ошибетесь, потеряете деньги навсегда. Ну и можно совершить обмен P2P, выйти в фиатные деньги. Это мы уже посмотрели в прошлых уроках. Давайте сейчас попробуем. Я покажу, как перевести на другую биржу можно. Или, соответственно, вывести в свой кошелек. Ну, я использую кошелек TronLink. Для этой цели сейчас будем использовать давайте сначала начнем с биржи так мы уже здесь смотрели fiat и spot уже посмотрели что у нас здесь существует присутствует троны вот эти наши монеты вот наши монеты 1635 ну давайте 1600 монет сейчас мы отсюда переведем ну давайте к примеру биржа вот биржа а байбит давайте смотрим и активы нажимаем внести и выбираем ту монету, которую мы хотим получить. В данном случае это монета Tron. Ну, ее код у этой монеты вы должны знать. Код у нее TRX. Вот. Монета Tron, мы ее выделяем. Минимальная сумма пополнения, значит, адрес сети TRS2, TRC20. Внесение производит через POTV-аккаунт. Внесенные средства и столь депозитов. ну вот так можно посмотреть. Это все лирика. Все, ну это можете почитать. Нажимаете понятно. И здесь смотрите. Если с телефона все очень просто. Вы сканируете э, адрес кошелька телефоном. Э, если вы используете компьютер. Мы дальше сейчас будем использовать компьютер. То соответственно нужно вот этот адрес скопировать. Ну я всегда предварительно смотрю там несколько цифр. Например последних запоминаю чтобы проверить тот же адрес это или нет там ставится все нажимаете копия все этот адрес у нас скопирован то есть если мы будем сюда переводить адрес мы уже знаем какой то есть вот знаем монету вы получаете соответственно адрес и этот адрес находится ну, в данном случае он находится на бирже но на бирже как правило много адресов которые используются для там Одни адреса используются для приема там тронов, другие адреса используются для приема а, там сети BEP20 и так далее. То есть для каждой сети свои могут быть адреса. Теперь мы идем сюда на биржу Binance, там где у нас находятся наши монеты. И здесь справа мы ищем а, вывод. Нам ее нужно вывести. Или вот здесь вверху можно нажать тоже вывод, либо напротив монеты, либо здесь. Давайте проще, я всегда делаю напротив монеты. Вывод. Монета TRX. Адрес. Сюда мы вводим адрес. Вот я сейчас делаю ctrl -K. Адрес автоматически согласовывается с сетью. Проблем здесь не возникло. Единственная только сеть, которая автоматически была подставлена. Вот Видите, здесь другие сети. Не соответствует, не соответствует. То есть уже по виду э, адреса уже э, фи, биржа Binance сделал вывод, что это сеть TR, TR, TRC20. И все. И уже э, определилась сеть. То есть вы в ней должны выводить. Но ну, фактически здесь вот сейчас ошибиться было невозможно. А, спотовый кошелек. Э, ну, вот давайте, например, 100 монет. Комиссия сети всего лишь один э, трон. Один трон, это получается 6 центов. Ну, вообще дешево. Если вывожу 1000 монет, комиссия сети, один трон. Ну, просто мизер. Просто фактически бесплатно мы выводим. Вывожу один трон, это да, да, действительно, это 0,6 центов. Мы сейчас покупали, видели. Очень дешево. Все, после этого вам будет достаточно нажать «Вывод» и «Монеты» После подтверждения вам, скорее всего, придет смс на почту, придет смс на телефон, подтверждение на почту. Вы там все эти коды введете. Ну, давайте я сейчас нажму. Риски подтверждения, это понятно. Ну Я сейчас не буду переводить. Мы сейчас сделаем перевод на телефон. И там я еще раз это все сделаю подтверждение. Уже подтверждение и уже мы реально выведем монеты. То есть все. Ничего тут сложного нет. Это вывод на другую биржу. Теперь давайте вывод на мой уже кошелек сделаем так я здесь все отменяю я загружаю браузер chrome и здесь у меня есть от link он идет как браузерное расширение я на него кликаю ввожу соответственно пароль пароль должен включать большие маленькие буквы различные символы чтобы было сложнее его подобрать все вот разблокировался вот так выглядит этот кошелек и здесь используются только монеты категории обращается в сети трон но ну, для чего в первую очередь мне этот нужен кошелек я здесь использую usdt поскольку в сети трон очень выгодно с ними работать очень удобно и поэтому сюда вот сейчас я буду выводить монеты трон trx вот у меня 223 монеты здесь я ее выделяю доступный баланс у меня вот 20, 200 у меня там стейкинги потом попозже я это расскажу и здесь нужно нажать вам Receive. Получить. Опять же у вас есть здесь вот код для сканирования. Если вы с мобильного приложения отправляете, вообще очень удобно. Ну, либо здесь тоже удобно. Мы нажимаем копировать адрес. И возвращаемся на биржу. Возвращаемся на биржу. От троны я делаю вывод. Я оставляю опять адрес кошелька. Ctrl V делаю. Так, а вот не то тут вот у меня адрес ставился. Вот, видите, у меня в предыдущий ставился адрес от биржи, а вот теперь вставился мой правильный адрес. Поэтому вот внимательно все-таки запоминайте несколько последних цифр, чтобы вам в соответствии понятно, что скопируется все целиком. И если вы скопируете не все символы, у вас однозначно, вот я сейчас троечку на конце стираю, и у вас, соответственно, сеть не определяется. Вот, теперь адрес кошелька автоматически согласован с сетью здесь проблем нет и я вывожу 1600 давайте 1601 выведу. всегда имейте в виду, что у вас какая то комиссия спишется и комиссия спишется в нативных токенах той сети в которой вы выводите вот в частности это один трон а, вообще просто практически даром все а, спотовый кошелек есть а, все ввел тут никаких проблем у меня не возникло комиссия включена 1600 трон у меня попадет на, на мой кошелек, там соответственно было 223, я нажимаю вывод так, получить еще раз вам убедиться в правильности адреса предлагает Binance и здесь вот смотрите, проверка безопасности получить на почту, получить на телефон я нажимаю получить код, я нажимаю получить код и теперь я открываю телефон и ввожу полученные соответственно коды так, не перепутайте, где телефон, где э, почта. Так, ввожу код сюда. И теперь захожу в почту, а тоже с телефона. И ввожу э, сюда теперь код верификации. Так, и нажимаю отправить. Все, одноэтапный выход, вывод, завершить. Все. И ожидание подтверждения. Соответственно, подтверждение может быть, ведь э, все зависит от блокчейна. В каком-то блокчейне блоки вот этих транзакций собираются раз в 10 минут, в каком-то моментально, там раз в несколько секунд. Поэтому, соответственно, может занять некоторое время перевод данной сети. Ну, насколько я знаю, здесь очень быстро, там, в течение нескольких минут, уже все попадает на, соответственно, мой кошелек. Ну, пока вот 223. Пока еще перевод не завершен. Давайте вот засекать. Сейчас время 12.58, посмотрим через сколько, а вот уже монеты и появились. Все, буквально минуты не прошло, монеты у меня уже здесь на кошельке присутствуют. И вот 1823 монеты, все на месте. Перевод завершен, как видите ничего сложного здесь не было. Сейчас я еще покажу пример вывода, например, такого токена как USDT, который может в нескольких сетях находиться выпущен в нескольких сетях так я сейчас блокирую свой соответственно кошелек а теперь давайте возьмем актив который выпущен в нескольких сетях одновременно например у известный актив мы сейчас работали в сети трон там он тоже присутствует но ну, вот войдем на биржу байбит нажмем внести и выберем не здесь не биткоин не трон а выведем у выберем у sdt тезер и смотрите, сколько сетей здесь может быть. Arbitrum, BEP20, сеть AVAX, сеть эфира ERC20, Matic, Omni, Optimism, Solana. Вот TRX20, в котором мы только что делали перевод. Вот еще сеть. И смотрите, здесь везде будут разные адреса. То есть вот здесь вот такой адрес. Если мы выберем сеть Оптимизм здесь будет совершенно э, другой. А такой же адрес он предлагает. Обратите внимание. А если ERC20 выбирает э, сеть TRC20, он здесь другой адрес предлагает. то есть э, ну Тут свои какие-то внутренние э, разборки этой биржи. То есть, вот смотрите, э, адреса одни и те же вот здесь мне выдает. А вот для трона он выдал совершенно другой адрес. А Солана, давайте посмотрим, что он предложит. А для Соланы тоже предложил свой адрес. То есть, вот смотрите, у биржи тоже есть несколько адресов, они различные, на которые вы перечисляете монеты. Тут может быть своя внутренняя кухня внутри биржи. Поскольку вот вы перевели вот эти стейблкоины, монеты на бирже, они пока не ваши. И блокчейн, как я уже говорил, не знает, что это монеты вы купили. Это знает только биржа. Биржу взломают, и никто никогда не узнает в сети, что монета принадлежала вам. Поэтому хранить лучше, конечно, в собственных кошельках. Взлом кошельков более редкое явление, и, как правило, он происходит не по вине проблемы с кошельком, а по вине проблемы с головой у пользователя, который, например, берет и свой пароль или мемфразу, про это будем говорить, отправляет злоумышленнику. И тогда происходит очень простая кража денег, безвозвратная. Вот, как видите, здесь вам уже нужно будет знать, а в какой сети вам USDT нужно перевести. Скажем, если вы переводите из кошелька, вы точно знаете, что в кошельке а, Tron, а сети Tron у вас а, TRC20 должна быть сеть. И вот здесь вы должны были бы тогда вы, а, выбрать вот эту сеть и получить этот адрес. Вот здесь вот. Вот самое основное, здесь можно ошибиться, когда вы с биржу на биржу переводите тот токен, который, как правило, который выпущен в нескольких сетях. То есть указав неверный адрес, вы можете монеты потерять. Но опять же, да, смотрите, я беру сеть Solana, я беру, копирую адрес, иду на биржу Bybit, USDT вставляя вот сюда скажем этот адрес он не подставляет Салану. и самое главное здесь вот э, не ошибиться не не начинать так а видите, он даже и не разрешает другой сети переводить то есть смотрите биржа на самом деле ну да автоматически она здесь проверяет чтобы у вас было полное соответствие тут даже ошибиться нельзя проблема да может возникнуть как правило с кошельками с мультивалютными кошельками или сетями когда вы ну где то нет вот такой четкой жесткой проверки но здесь даже вот я и не могу ошибиться все сеть салана и в ней я буду переводить поскольку адрес такой указал и здесь уже я не могу другую сеть изменить но бывает так что действительно есть варианты и может на самом деле с такой случиться, что потеряются ваши монеты, если вы э, укажете вывод, вывод в кошелек, а кошелек вдруг не поддерживает э, вот этот эту сеть, а вдруг биржа не сможет проверить или какой-то, ну может быть такой косяк. Аккуратно к этому относитесь, но как вы видели, все-таки э, вероятность этого достаточно низкая, если все аккуратно делать и все-таки понимать, да, вот вы берете монету Solana, значит вы должны немножко хотя бы понять, если вы покупаете вот эту монету сети Solana и собираетесь ее использовать, то тогда хотя бы посмотрите об этой сети, какие у нее кошельки, какие можно применять, куда ее можно отправлять. Вот кошельки, которые мы будем рассматривать, как правило, они мультивалютные, но вот за исключением сети, кошелька Tronlink который я показывал, он работает исключительно в сети Трон. Но поскольку э, там очень дешево в этой сети переводить такие стейблкоины, как у SDT, я этот кошелек использую. Ну, привык к нему уже, он удобный. И в нем можно, э, видите, туда вывод всего один Трон стоил, это очень дешево. А вывод оттуда вообще можно делать бесплатно, если сейчас вот я застейкаю, Покажу позже в дальнейших уроках, как это делается. Застейкаю несколько количеств, некоторые пару тысяч тронов. Все, на этом с выводом все. Мы научились уже и покупать, заводить деньги, покупать, выводить. Дальше будем разбираться уже с кошельками, какие лучше зарегистрировать, где, как использовать. Все подробно. До встречи в следующих уроках.